Один По постепи глубина мудрости заключенной В святой книге ссор Тщательно скрыта за тысячу замка Человеческий язык Слишком беден Для того, чтобы мы могли Мы могли найти Найти в нем верные выражения Достаточные для того Чтобы, чтобы дать Ищет объяснение, Даже одному слову из этой книги, то составленный мною комментарий есть ничто иное, как песница на иврите сула, с помощью которой читатель может вознестись вы этих слов. Я делаю массаж и пытается выяснить написано в этой книге. Поэтому я счел нужным подготовить читателя. И указать и руку, и подход к изучению и постижению в этой книге, этой книги. Обрати всего внимание на ограничения, которые необходимо иметь в виду. начнем начнем с того что ты должен должен знать что в книге зола даже быть. слова слова а как а как ты содержащиеся в ней. Говорится исключительно, о расположениях десяти сверот, называющихся кетер, год бина, месяц, к дура, теперь лица, хоть, хоть весот, мать. Зажидаю я расположение Подобно тому, как против две буквы Если как, на котором мы говорим И их сочетания достаточно для того чтобы мы могли раскрыть любое желание и любую прямую утра Точно так же и расположения Десяти сверок, и сочетания, их расположений Достаточно для того, чтобы раскрыть Всю за Заключенную в этой небесной книге Но на самом деле Это то есть раскрытие Обусловлено тремя ограничениями Чтобы не выйти за их пределы Во время излучения написано в этой книге Сначала я в о а пара А затем я их объясню по